Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим, наверное, один из самых частотных глаголов испанского языка, глагол АСЕР. АСЕР переводится либо как делать, либо заставлять кого-то что-то делать, если честно, у него очень много значений. Но мы пока остановимся на значении делать, да? Давайте выучим восприжение. Я, hago – uh, ты, hace. а ты, а ты, а он, а а ты, так как у нас еще осталось время, мы выучим с вами некоторые устойчивые выражения. Я вам же говорила, что испанцы обожают какие-то устойчивые выражения. В данном случае мы выучим несколько выражений с а АСЕР. Давайте, например, АСЕР или ДЕЛАТЬ ЗАВТРА. АСЕР ЛА КОМИДА. ДЕЛАТЬ ОБЕД. Ну, ГОТОВИТЬ ОБЕД, да? АСЕР ЛА СЕМЯ. ГОТОВИТЬ УЖИН. ЛИБО ДЕЛАТЬ УЖИН. Дальше. Асэр Кашу уделять внимание, либо как бы, да, уделять внимание, либо в таких случаях, например, я тебе это сказал, а ты вот меня не послушал. Вот это вот не послушал, да, вот в испанском, это асырь кашу. Ты мне даже ну, как бы не уделил внимания, не послушал меня, не послушался меня. Вот, Коля стоять в очередь. Асэр даню, ну, причинять кому-то, ущерб, либо. Пораниться, вот это, да, да, там, вот, поранить кого-то. А де Занимайтесь спортом. Асэр повод. Ли либо делать предложение, либо помочь, ну, например, не знаю. Ты случайно за меня там будет вот не сбегаешь туда? -то? Вот это вот, чтобы они вот перед этим спросить вас, а, вот, как раз используют это вот выражение асэр да, там вот. А ты вот за меня там не сбегаешь, вот. А, а фальта. Не доставать. Не хватать. Асыр ла заправлять кровать. Асыр ла собирать чемодан. Асыр ла делать покупки. Асеру на шутить. И асыр амаль асыр это делать что-то нарочно. Опять же, вам напоминаю, да, что в принципе можно использовать и другие глаголы, но вот есть вот эти устойчивые выражения, которые вы просто должны знать. Поэтому выучивайте эти выражения и учите также спряжение глагола «астать». И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на инстаграм. И учитесь испанчки легко и просто синий врататик.